новый контракт деньги идут сама на контакт я молчу пока все говорят мое лицо как же сияет на вилмордах твоего города на радио меркин когда тверка мне пси от фильм мерки Я звоню врачу Алло, Алло. Кто меня не любит, я вас не слышу просто, я... просто мне завидуйте, я молчу Мама на проводе Я умеешь мне слово